Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Да, Токи, Китти Спер. Ой, приветики, мои куколки. Как я рада, что вы вернули детский сад. Ну как вы отдохнули у бабушки? Ой! Отделят наши зрители, наши любимые подписчики. Напишите, пожалуйста, какая серия вам больше всего нравится. Ну что ж, поехали смотреть, какие детишки нас ждут в детском саду! Привет, друзья! Ну что ж, смотрите, сегодня у нас очень интересная серия. Сегодня мы открываем шарики всех серий: второй, третий и четвертый. Итак, начнем мы с самого начала, со второй серии, потому что я еще не открывала ни одного шарика второй серии. Перчинка и сахарок мне попались во второй, но в огромном шаре, а маленького у меня еще не было. Давайте начнем. Мне очень интересно, а вам? Открываем. Видите, здесь есть подсказочка. Но если честно, она мне ни о чем не говорит. Здесь у нас разбитое сердечко и куколка. Breakdance Break dance? Хм, Это что, какая-то спортивная куколка? Ну, не то чтобы спортивная, но музыкальная Если честно, я не знаю, кто это будет Потому что маленьких я не открывала Если вы знаете, кто может прятаться в этом шаре Напишите, мне будет очень интересно yes. Ой, смотрите, здесь зелененький шарик и наклеечка. И во всех сериях одинаковые наклеечки. Ой, смотрите, какая милошка. А, здесь еще одна. Только из младшей группы. Итак, наконец-то добрались. Вот наши все пакетики. Ну что ж, поехали открывать. Здесь у нас, конечно же, брелочек. А здесь, вау, тышка, смотрите, а какая шапочка! Какая прикольная! Она розовенького цвета с черной полосочкой! Ух тышка, какая прикольная! Интересно, кому может принадлежать эта шапочка? Ух тышка! И вот такие вот кроссовочки. Они у нас с белой подошвой и сами серебряные. Смотрите, они такие вот блестящие. Очень-очень круто. Вот это да! Эта девочка точно непростая. Ой, смотрите, какая красотка! Какая она милая, прикольная. И с соской. Она, кстати, из второй серии. Я думаю, она с перчинкой точно подружится. И это у нас... Сейчас посмотрим, кто. Мы ее обоим. Ее под этой шапкой практически не видно. Так, и это у нас... О, вот она, смотрите. Смотрите. Хорошая подсказка была у нас, и она из хип-хоп-клуба. Это Lil B. М -м, очень красивенькая. Пока что, вторая серия мне очень-очень-очень нравится. Ха, ну смотрите, какая музыкальная попала. А пятерка просто бомбезная. Люк, ну посмотри, ну и плака красивая. Смотри, у нее волосы блестят серебряные такие. Ну что ж, давайте перейдем к третьей. Ведь в третьей серии тоже очень много красивых куколок. И это вау! Это собачка плюс теннисная ракетка, и наш второй слой. Здесь желтый шарик! Ой! Вот и наклеечка Третий слой А, смотрите, здесь одни спортсменки Бейсболистка И маленькая тачдаун И наша третья молния Открываем наши пакетики Посмотрим, сравнится ли эта куколка со второй серии. Ну что ж, поехали Желтый брелочек Ого, а Смотрите, сразу с фоточкой. <смех> такой прикольный, розовенький. Нет, такой куколки у меня еще нету. Откроем еще один аксессуарчик. Ух, ничего,шечки себе. Смотрите, какая шикарная шляпа. Нет, этой куклы у меня точно еще нету. У нас сегодня прям целый парад головных уборов. Смотрите, один спортивный, один сверхнарядный И куколка. Какая же прелесть здесь спряталась. Вот она, вот эта красотка. К сожалению, старшей сестрички. У меня тоже ее нету. Очень красивенькая. Вот она. Она у нас из Аква клуба и здесь написано, что это... Оу, это Релакс Бэйби, ничегошечки себе. Ребята, если вы знаете, как она называется на английском, напишите мне, пожалуйста. Да, я думаю, это достойная конкуренция. Чик, ой, ах, она вообще спряталась, смотрите. И вот ее фотоаппарат. Нет, ну вы только посмотрите, -то какая красота. Конечно же, у нас осталась еще четвертая серия. Я очень хочу, чтобы мне попала вот эта, Канзас Кью Она очень классная. И вот наша подсказка. Да. И моя большая лупа. Вот она. И это у нас, О, смотрите, здесь лимончик и кошечка. Вот, хорошенько видно. Посмотрим, посмотрим. Что это означает? Прикольненько, такая подсказочка. меня еще не попадалось. И здесь все тоже разбитое сердечко и буковка Эй! И здесь у нас голубенький шарик. И последний слой. Добрались! Теперь мы добрались. Здесь еще одна лупа. И пакетики. Поехали смотреть. Голубненький брелочек. <звездоч> Ух тыжка, какая яркая сумочка. Это какая-то прям спортивная оранжевая сумка. Оранжевая или ярко-красная такая вот с серебряными ручками. Очень-очень классная. <с -плод> Дальше смотрим. И это очки! Вау, вот это класс! Смотрите, какие они классные! Очень-очень красивая форма. Сами стеклышки красные, а право у нас серебряные. Да, эта куколка прервала наш клуб шляп, или головных уборов, точнее. И сама кукла, какая симпатюля! Смотрите, какая она прикольная! У нее здесь две невидимочки красного цвета. И волосы на макушке полностью красные. Трусики и сосочка тоже оранжевая. И у нее глазки закрыты. Вот и маленькая Буги Бэйб. Она из Ретро Клуба. Ой, здесь у нас еще одна Сол Бэйб. Я надеюсь, я вскоре ее тоже найду. Она очень, кстати, похожа с куколкой из третьей серии Цветочек. Ну что ж, а теперь давайте проверим, как наши куколки меняют цвет. И начнем мы с куколки из второго сезона. Ой, она очень красиво меняет цвет. Смотрите, сосочка становится еще более ярче. У нее появляются носочки. И еще вот такой вот как будто бы пальник, что ли. Ой, смотрите, вот здесь черная полосочка под глазиком. А теперь в теплую воду. А здесь ярко-малиновая! там дам Итак, теперь третий сезон! А, а, тоже очень классно, смотрите! Смотрите, волосы стали ярко-ярко-малиновые! Трусики очень ярко-малиновые! И еще появился купальничек! Какая красота! А, смотрите, а на трусиках белый бантик! А теперь в теплую воду! та Точно здесь вот видно этот белый бантик. Но так себе. А здесь его видно очень даже хорошо. На малиновых татрусиках. Ну и, конечно же, куколка из четвертого сезона. Ой, она тоже интересно меняет цвет. У нее появились две звездочки под глазиком зеленого цвета. И очень интересный костюмчик. Смотрите, у нее кофточка. Только на одну сторону. Она как будто бы накрашена. Смотрите, глазки накрашены зеленым цветом. Та-дам! электронной почте она будет внизу в описании под этим видео чтобы мы могли отправить тебе эту газонку ну что ж друзья не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео а следующее видео будет очень интересное ну что ж а теперь выбирайте следующее видео это